Азербайджанские солдаты совершили намаз в мечети в городе Шуша. Кадры в связи с этим опубликованы в соцсетях. На кадрах виден азербайджанский флаг, вывешенный на минарете шушинской мечети, и азербайджанские военнослужащие, входящие в мечеть для молитвы.